Лидеры это мечтатели, конечно, но мечтатели масштабные, которые мыслить такими большими категориями. Не важно, если они не сбудутся в ближайшие 10 лет, важно, что человек мыслит такими категориями. Конечно же, это хардворкер, то есть это человек, который реально работает. То есть лидер, который говорит всем о том, что с надувным бревном надо ходить по стройплощадке, а все вокруг меня будут... Пахать – это не лидерская история. То есть мечтатель, настоящий трактор, но это человек, который может заразить вдохновением свою команду. Лидер, который э, ведет за собой людей, лидер, который откро, абсолютно открыт который не боится, что у него украдут идеи, лидер, который не боится, что в результате на его место сядет другой человек, потому что именно благодаря этому его позиция, его пьедестал станет еще выше. Это настоящее вообще будущее и предпринимательства, и нашей страны. Предприниматель обязательно всегда должен болеть мечтой. Нельзя заработать деньги. Ребят, столько своей жизни, сколько я встречал по-настоящему, великих предпринимателей, а мне посчастливилось с а, рядом из них, я чуть позже расскажу о них, а, судьба меня свела, это люди, которые реализовывали мечту, глубоко находящуюся у них внутри, порой не один год и не один десяток лет. Вот предпринимательская идея должна быть такая, понимаете, если вот она вал, то за нее стоит бороться, если... У вас там 155 тысяч одинаковых сервисов, и вы пришли 151 тысячным сервисом, это не вал. Идите дома, ложитесь спать, мучайтесь, дальше вынашивайте в себе идею. Вот тогда, когда эта идея абсолютного из 10 человек, а лучше ста человек опрошенных, у 98 вызывает... Желание наверное, покрутить виска, вот тогда это наверное, с большой долей вероятности то, что надо вам. Верить в то, что ты делаешь, даже когда не получается. А не получается очень часто. Встаешь с утра, идешь на работу, как проклятый бьешься, вечером возвращаешься. И так много-много-много дней подряд, <coughs> все равно настоящие лидеры, это люди, которые верят, что за белой полосой, несомненно, будет черная а за черное вернется опять белое. И возможность передать этот оптимизм. Предприниматели, лидеры, это всегда в душе свои глубоко оптимистичные люди, которые... <coughs> Жизнь, она так и так устроена, мы все движемся по этой спирали, хорошо, если наверх. Мир – это не то, что он есть, а это то, что мы думаем о нем. То есть происходящие... С нами, наша жизнь с вами, она состоит из реальных событий на 10%. Такие категории философские, в которые я вас не хочу усложнять сейчас, просто примите на веру. Оставшиеся 90%, как вы думаете, что это? Представление, подсказывает. Как звать вас? Гия. Абсолютно правильно. Начинаете изменять свое представление о том, что с нами происходит. Кто-то начинает резать струны, вытягивать шторы, начинает проникать в воздух. Только что здесь девушки обмакивались, и было жарко, сейчас нам всем с вами комфортно и хорошо. Мысль, она материальная. Любой рынок, друзья мои, это рубиловка. Те из вас, кто думает о том, что нас с, с нашими с вами инновационными продуктами, инновационными сервисами и прочее ждут за порогами вот этой палатки, это в большинстве в своем романтики. Не хочу никого разочаровывать, но романтик, подготовленный к бою, вооруженный, готовый к тому, что ему пройти придется через огонь, водные, медные турубы, он значительно больше шанс имеет для выживания. Да, успех – это умение поставить цели перед собой. Их всегда очень трудно ставить. Даже если они очень маленькие, поставить цели, набраться, набраться храбрости и сказать себе, что через месяц планы делать это другое. Да? У Черчилля есть слова, что э, э, цели, не положенные на бумагу, это зерна, не брошенные в землю. Начните с простого. Давайте возьмем маленький формат А4 листочек бумажки и напишу себе одну простую вещь. Я собираюсь сделать к концу года следующего то-то-то, к концу этого то-то-то, сделать для моей команды то-то-то и попросить их сделать для меня то-то-то. Очень скоро вы увидите, что то, что вы называете мотивация, на самом деле – появилась откуда-то, откуда вы ее не ожидаете. Места, которые дают вам вдохновение. У вас есть такое место в жизни. Подумайте, где оно есть. Вернитесь туда один раз в году. Если оно ближивает, больше, больше возможностей посещайте это место. Общайтесь с людьми, у кого вы заряжаетесь этим оптимизмом, этой верой в себя, верой в то, что вы делаете. Найдите источник вдохновения более чем... Обычная, тривиальная история. Заработать 100 тысяч долларов. Не работает. Достичь 150, там, я не знаю, кастомеров в день. Не работает. Это следствие. Причина должна быть другая. Ищите ее вот здесь. Смотри, <сёк> я всегда делю компании на два типа у меня. У меня бывают компании быстрые и... Не существует. <сёк> и <мертвые. сёк> В моем случае это. Вот если мы с тобой сидим в офисе, у тебя у меня не важно. Если скорость вот там происходящих событий быстрее, чем вот здесь, значит, нам все, капец. Вопрос там, не знаю, нескольких дней, нескольких месяцев. Вот в таком тяжелом рынке, как сейчас, нескольких дней. Надо очень быстро бежать. В современном мире скорость определяет все. Священное слово любого предпринимателя – это клиенты. Неважно, что вы продаете, товары или услуги. Есть величайшее заблуждение о том, что предпринимателем великим можно стать с великой командой. Да, но подумайте, что такое великая команда. Это сервисоориентированность. ориентированность Нам катастрофически с вами не хватает понимания, что зарплату в любых бизнесах, в которых мы не находимся, своих наемных бизнесах, кто нам платит зарплату? Клиенты. Надо идти вперед, падать садины, мозоли, синяки, ничего страшного, идти дальше